Итак, мы проводим вебинар. Вот такая картинка. Звук, правда, я прицепил к себе. Я сижу за операторским пультом, собственно, с помощью которого я и буду управлять вебинаром. Спикер сидит на барном стуле, и он может включить себе презентацию. Вот появилась презентация. Посмотри, вот чуть развернись, чтобы тебя больше было видно. Ну вот, про что я и говорил коллеге, чтобы... Если бы презентация была не 9 на 16, а 3 на 4, да, то она бы имела примерно вот такой вид. И если бы она была ну, как бы на прозрачном фоне, то вот это ну, белого вот этого не было, был бы только а, не видим был бы белый фон, он был бы прозрачным, и все, что мы видим, оно было бы белым. Ну, белое на черном это так премиумно смотрится на самом деле. Вот, ну, что я вам предлагаю сделать? А, здесь какой есть выход, чтобы не редактировать всю презентацию. Да, презентацию мы оставляем такой. Кстати, вот видите, презентация в правом верхнем углу, я, я бы ее убрал. То есть ее лучше на постмонтаже, мы ее там в левый, правый, какой-нибудь угол поставим, и все. Ну, собственно, уже можно, а, Евгений, полистай, пожалуйста, презентацию а, вот он, так, с задержкой. Кликером преподаватель может, рос-спикер может э, листать слайды э, презентации. Ну и покажи что-нибудь, покажи что-нибудь Ру, рукой. Не-не-не, не надо рисовать пока. Рукой просто покажи. Правой рукой. Левой рукой. Ну, на, да, покажи. Вот там выпускники Сколково, Видишь? Не видишь? Да. Ну, короче, вот можно вот так вот показывать. Рукой встань, что-нибудь там покажи. Знаю, там. Ну, давай включи следующий слайд, чтобы было где-то показать на какую-нибудь схему еще что-нибудь. Ну, вот там на схеме что-нибудь встань, покажи прям. Ну, то есть спикер может вот так вот брать и прям что-то показывать а, на презентации. Все, тогда садись. Ну, то есть, соответственно, я презентацию могу здесь а, делать во весь экран. Могу делать ее прозрачной, непрозрачной. А, ну, и здесь, как вариант, я могу сделать вот такую а, так, вот такую штуку. Ну, допустим, вот, вот. вот так вот будет спикер сидеть и, собственно, смотреть на презентацию, листать ее и так далее. Вот. А, да, это уже, это уже настройки. Ну, то есть, можно сделать вот так. Не понял, как А, я понял. Ну, это, это не суть, да. это. Ну, просто сейчас первым слоем стоит презентация. Вот, ну, можно и вот так вот. А что еще, какие есть возможности? Ну давайте порисуем, попробуем что-нибудь. Ну только вот в этой области не на себе. В общем ты умеешь. Ну напиши там какую-нибудь схему, нарисуй, я не знаю, там, курс, доллар, биткоин. Ну обратите внимание, что сразу же а, спикер пишет так, как ему удобно. То есть кажется, что он левша, на самом деле он правша, просто видео зеркалено. Но ну, люди это не понимают симметрия здесь не имеет значения. Ну напиши там слово привет или вебинар. Вебинар напиши, чтобы видно было, что мы видим все зеркало. Ну, Какое-то слово напиши. Отлично. Ну и чтобы показать, там возьми красный маркер, еще что-нибудь там на графике выдели красным. Ну, соответственно, когда нам нужно будет стереть с доски, мы возьмем картинку да, и сделаем ее, на, например, на весь экран. На, на графике что-нибудь нарисует, То есть уберем вот эту прозрачность, сделаем на весь экран, спикер продолжит говорить. А, ну, точки какие-нибудь красные поставить на, на графике. Спикер продолжит говорить, а мы в это время стерем а, с доски. Ну, собственно, вот у нас у спикера будет два цвета. А, красный, синий. Вот, ну и покажи, как это стирается. Возьми там какую-нибудь салфетку, сотри. А, не у меня. Ну да ладно. Собственно, вот такие возможности вкратце мы можем применить уже как бы завтра. Ну и все. Ну вот, вот так вот она на самом деле легко стирается. А, уже завтра мы можем все это применить. А, возможностей гораздо больше. А, но вот это основные, а, которые в первый день съемки по нашей технологии а, можно, особо не заморачиваясь, а, использовать. Всем спасибо, до связи.